Смотрите, значит, что будет, если будешь есть 100 картошек? Ты станешь картошкой. Ну, это понятно. 100 картошек в день. Это круто. Но что я рекомендую? Не есть банан 2 раза на день. Не, 3-4, 5. Я не знаю, сколько там примерно, но я считаю 3 больше. До 3 бананов в день. Но если ты будешь есть 3 бананы больше, то ты станешь энергетически... Не знаю, как это назвать, но станешь энергетическим магнитом, как сейчас там э, на заводах, там, э, всякие каким-нибудь Ну, я не в курсе. Я не хирург, я не лабораторик. Смотри, там, занимается химическими штуками. Есть хотите, ему-то пойдем, я выучу, и я расскажу вам, что это значит. Ешь три банана и больше каждый день. Запомнил? Молодец. Так, нужно запомнить дальше такую инструкцию. Если ты будешь много пить анасом на потому что там есть сок кокос тоже вкусный 100 кокосов в день но ну, это капец ну, в общем там не ешь не пей точнее не пей много чего там в день потому что это будет капец пей нормально количество в интернете почитай статьи почитай а я наверное сейчас посмотрю что это такое арбуз о это тема топчик, что если человек будет есть 100 арбузов это нормальному человеку есть, это как-то сомнительно но если он сейчас, ой, чувствует себя плохо, здоровье сейчас в тему про здоровье сейчас, если кто не понял вот, поэтому лайк, подписка вот, здоровье, если будешь есть 100 арбузов, то реально достанешь молоко, будешь пить 100 разов, станешь молочным понятное дело, поэтому молочно это капец ты будешь желудок с молока сделаешь. Арбузовый с молоком. Это только для здоровья. Там молоко нужно для того, чтобы что-то там спасти и вкусным попить. Но арбуз, чтобы куста съесть, попить одновременно и какую-то заразу вывести. Нужно слишком много арбузов, там косточки, если есть с косточками, нужно магическим способом, я что-то там не читал, я так думаю, наверное. Ты спастёшь... Сво здоровье, свою болезнь там. Если ты плохо себе там, не знаю, что случилось с тобой, то ты спасешь себя непонятным способом. Вот. Так, а что вот если человек будет есть 100 огурцов? То ты ничего себе не сделаешь, это нормально. а огурцов в день есть, это нормально. Ну можно есть. Ну, это как чипсы. Это как. Что такое жевать? Пожевать бы. Помидор можно, это как пожевать, это как жвачка. Для чего люди создали жвачку? Напиши в комментариях, для того, чтобы жевать его. 100 жвачек в день ты бы съел? Я хотел бы чего-нибудь выполнить. Если кто-то напишет в комментариях. Так, можно деньги найти на этом. Поэтому потом. <сейчас> можно найдутся. Про деньги, про инвестиции я сказал, я сейчас про здоровье. Кто не понял, блин, до сих пор? Лайк, like, подписка, а дальше проходим. А, -а, -а. а что если есть 100 пиц каждый день? Ну вроде бы там раз на блюдо, а рецепт его нормально будет. В принципе, можно. Ну как пить, там что-то такое, все нормально. Ох, что будет, если я буду пить 100... литров в день? Ну это перебор, друзья. Ну что это за новости? 100 литров в день, ну это капец.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 Так что 100 молоков в день. И если хотите себе списать ролик, заработать на этом. Я уже записывал, почему и сока. Еще такое вообще это происходит. В общем-то, если хотите реально 100 чиноджей выполнить, 100 молоков выпить, выпили, молодцы в день. Дальше переходите дальше. Там масло 100 в день. Это конечно будет плохо, да, да здоровья это капец, вы умрете, если честно. Поэтому эту фигню не делайте, потому что вы реально умрете. Я вам не рекомендую строго. Дальше. Панда, что у нас есть? Страстник, правильно? Можно есть как панда. Как животное, и вы станете животным. Повторите за животным. Если вам скучно, и вы хотите стать каким-то здоровым, то убирайте самое сильного животного в мире. Леопард. Вау, все, ешьте мясо. Все станете сильным. но это логично. Животные нам по здоровью помогают. Кенгеру. Ну, так вот. Всего, всем пока.